Доброго здоровичка всем, друзья, подписчики, гости и неравнодушные к моему творчеству, к авторским стихам и песням моего канала. Сейчас я прочитаю стих, это даже как бы обращение в стихотворной форме. О том речь пойдет... Конечно, много не буду говорить. Все это не нужно, но я скажу одно. Меня просто недавно повергнул в шок один случай такой, что один исполнитель, вот, как бы я у него в подписчиках, может быть он у меня посмотрел мои произведения. И решил опять же перещеголять. Вроде как бы меня. В чем тут интерес? Я не знаю его пока. Но вот песня, которую я сочинил в недалеком прошлом, песня о питерском беспризорнике, так вот он ее захотел исполнить. Но он захотел исполнить что-то, чье-то и чего-то, но не мое. Откуда он взял такие строчки, что-то и главное, опять же, называют «купите папиросы». Но это что за такое? Что за «купите папиросы»? Никогда песня о питерском беспризорнике не соответствовала названию Папирос. Кто-то, какой-то урод, выдумал это название, перещеголял, все перепортил мои все авторские произведения. И до сих пор в интернете ходят купить папирос. Но это что за такое, а? Тут-то суть-то даже нету в папиросах. Он просто продает папиросы. Суть-то о его беспризорном детстве. суть о его голоде и холоде. Он просит, подайте, Христа ради. И продает папирус. А тут, видите, что ты, а? Не думая ни смысла, ни о чем, поют люди, образованные как бы. А я поражаюсь им. Это просто-напросто какое-то нахальство, что ли. Ну что хочу сказать Вот он ее эту песню спел И вот начались э, Мой адрес Когда я уже возразил То, что песня неправильная То песня переделанная В словах, в тексте все Ну начали мне идти возражения Какие-то в интернете Полилась всякая грязь Вот так вот и мне пришлось незадолго написать этот стих. Обращение, так бы. Ну что скажу? Теперь послушайте, добрые люди. Я думаю, он тоже будет ему интересно послушать. Ну вот пускай и слушает, что я написал. Не зная правды, суть. Подвергнутой извне, Охватит тело, опоясывает руб, И доказать что-либо попросту нельзя, Что ты когда-то в прошлом сочинил, Лишь только знают твои верные друзья, каким ты беспризорным в детстве был. Противных лиц певцов, исполнителей к тому, Подобным лаврам тешутся во лжи. Им наплевать, а правда этим ни к чему. То, что украли, и поют до всей толпы. Один пример меня погряз недавно в шок, что исполнитель оказался не тем кем. Слова все переврал, как только просто мог. Не понимаю, какую цель преследовал, зачем. Хотя, как бат исполнитель, он известен. Но вот где кроется сомнение о нем. Он может быть в кругах каких-то интересен, а по большому счету даже ни о чем. Не зная авторства, чужой довольно песней, решив, что песня эта даст какой-то шанс, позаработать может в личном интересе. И принялся обережь всех удивлять подчасно. Набрав подписчиков, тут за два года, Монетизации увлекся на корню. Вы думаете, люди поют он для народа? Его лишь интерес предельный самому. А где же выгода в его полном строении, Не знающий правды за него король? Дерзить пытается, однако, с содроганием. И в интернете исполнитель как герой. И полилось мой адрес Столько грязи, Что песня якобы Не может быть моя, Не зная правды, Оскорбляя их, не краси. Вот сколько ненависти Кроется, друзья. А исполнитель нет бы Извиниться, Устроил травлю настоящую уже, Не хочет даже он Со мной согласиться, Что песни Петерского Беспризорника Сыхали все. Да черт с ним, пусть охваченный желанием, слова, что перебрали, пусть для всех поет. Друзья мои, спасибо за внимание, богаче он не станет, видит Бог. Спасибо вам, друзья, за внимание. Что меня прослушали, выслушали. Вот такой мой будет, так скажем, стихотворный такой будет обращение к тем людям, кто и мою песню поет, да черт с ним, пускай поет. Но не врите вы, вы текст не перебирайте, Христа ради. Если вы не знаете, лучше спешите у меня эти слова. Я выставлю специально в интернете. Но он вот пойте-то не выдуманное, а реальное. Вот что я хочу сказать И много вас таких, что врут Просто врут, лгут Это что за такое? Меня уже просто ужасает Он, эти где-то прочитал Где-то увидел, где-то что-то Чего-то, что, чего что какой-то там Где сказать, эту песню написал Да знаете что? Говорить можно что угодно и в интернете полно всяких уродов, которые пишут что чего и не знает чего. Меня просто возмущает все, как автора. Когда это прекратится? А вам, мой хороший, я хочу сказать одно. Больше Информации собирайте от идиотов. Может быть, полегчает. Вы поняли, о чем я говорю. И о ком я говорю. Очень жаль, что много времени утекло. И я пытаясь восстановиться по кусочкам, по мелочам, весь свой прожитый миг, который я прошел. Не дай Бог никому такого. Но, видите, я прошел. И я перед вами. Вот что я хотел сказать. Спасибо вам всем за внимание. Спасибо за понимание. Ну что, продолжаем дальше. Петь, сочинять и радовать вас. Спасибо вам Мои хорошие. С вами был Алексей, доктор Нев. пока